приветствую всех смотрящих это видео с вами от в и сегодня я хочу сделать видео специально для мэла и евгехи которые делают, собирают набор на сервер last task junior и сегодня я хочу продемонстрировать вам дорогие зрители небольшую постройку которую я сооружал пока было время пока было желание Эту постройку я хочу продемонстрировать в качестве презентации моих способностей как раз для Мэлла Евгиха. Начну я с моего небольшого места старта. Именно на этом острове я заспаунился в начале игры. И на этом острове я соорудил небольшое, ну как небольшое, достаточно объемное дерево, спавн. Вот так вот оно выглядит. Достаточно красивое дубовое дерево, как по мне. Внутри располагается карта и множество собак, которых я... Размножал. Вот. вот так выглядит карта, которую я хотел э, использовать, которую всю хотел застроить, но пока что мне не хватает на это времени. И смог застроить только вот небольшую карту размером 4 чанка, даже в 6 чанков. И вот такой вот у меня здесь находится гринделка, гринделка мобов, где я добываю необходимые мне ресурсы. Я ее оформил в виде дирижабля. Сейчас мы туда подлетим. Вот мы уже подлетели, мы видим снизу огромную тень от этой гридинки и видим наш небольшой а, дирижабль. Снизу располагаются вагонетки, которые как раз и принимают весь лут, который падает. Здесь располагаются небольшие рулевые паруса и 4 вентилятора с пятым на главном, на главном стенде. Саму гриндилку я делал уже в креативе, поскольку мне не так срочно нужны были ресурсы, как тот факт, что эту гриндилку нужно было понять, как строить, чтобы можно было потом построить в собственном выживании. Поскольку как раз эту карту я и строил по большей части как в выживании, так и в креативе, именно поэтому я ее не считаю основной картой. Возвращаемся понемножку опять на мой маленький материк которым является небольшой частью, совсем маленькой частью, портом городком, огромной страны Дамрак. Из одного литературного произведения, которое я пишу. Вот. Эту страну Дамрак ее охватила. Охватит война. Страшная война кровопролитная. С демоническими чудовищами. Вот. Ну а пока в эти края, в эти маленькие мирные края, еще не пришла война, они еще не познали того несчастья и горя, той чумы и безобразия, что будет твориться в далеком будущем. Они только ее начинают постигать, только в скором времени узнают всю страшность этого грядущего времени. Сейчас мы находимся в главном зале небольшого форта, где собрались главные крестьяне-аристократы. И устраивают себе небольшой пир. Тут играют музыканты. Вот стоит импровизированный пианино. А точнее даже не пианино, а орган. И тут стоят певцы и скрипачи. К сожалению, скрипку заворудить достаточно проблематично. И показать их я не смог. Здесь располагается лестница наверх по которой можно подняться на второй этаж, где у нас расположился главный э, балкон, с которого можно наблюдать и слушать музыку, окна и очередная комната, в которой располагается покой местного барона, хранителя этих земель. Дальше мы отправляемся на корабль, прибывший совсем недавно в эти края, чтобы поприветствовать и поздравить жители этого городка с праздником, с праздником страны Дамрак, и устроить праздничный салют в эту честь. По всему острову, по всем рекам располагаются также маленькие кораблики, на которых рыбачат ежедневно небольшие, рыб, небольшие и совсем простые крестьяне-рыбаки. Сейчас мы наблюдаем мостик, переходящий с острова с деревом на главную часть континента, и здесь располагается моя база, которую я строил в выживании. Она выглядит совсем просто внутри, совсем мало обставлено. Здесь у нас находятся сундуки, здесь пустое место, в котором можно спрятаться от зомби, или если вы играете с кем-то с друзьями, то можно спокойно э, посидеть, спрятаться. Может у вас жена, которая вдруг ищет вашу любовницу, и вот вы можете как раз эту вот шкафу ее спрятать. Здесь располагаются виноградники, которые я делал выживание, а вот эти головы зомби они представляют собой виноград. Их я уже ставил в не несложно догадаться. Здесь располагается еще один домик, но здесь уже небольшая ферма, где крестьяне выращивают свиней на убой. Здесь же, собственно, я проверял небольшую систему по получению. Куриных яиц. Система достаточно удобная. Получил уже совсем недавно два стака. Пока дополнял город. Вот. И как оказалось, для куриц можно не использовать воду, а достаточно будет использовать лодок. Они как раз таки и не пропадают. Здесь располагается у меня главная плавильня. Плавильня почти самая главная во всей стране. Она огромная. В высоту больше, чем... Крепость форта, располагающаяся на горе, а также она еще опускается недалеко вниз. В этом внизу я добывал свой первый камень и потом уже начал копать с помощью э, динамита. Здесь располагаются сундуки, которых можно наблюдать, как долго я копал. Сама эта плавильная она выглядит внутри достаточно простовато и ничем особо не отличается от чем-то особенных вещей. Внутри можно найти огромную лавовую кузницу. Здесь находится чертеж. Чертеж здесь в идее должен был располагаться. Церковь, которая совсем недавно была построена в этом городе. Здесь располагаются плавильни. И куча наковаля Вверху у нас находится импровизированная... Импровизированная выход. Импровизированная... Выход этого пара, всего огня. Ночью выглядит гораздо прекрасней. Сейчас можно будет сделать ночь, чтобы полностью налюбоваться городом. И в заходящем солнце света, в свете это плавильный выглядит просто прекрасно. Не говоря уже об остальном, об остальном городе. Здесь располагается импровизированная поставка для начало салюта, а здесь же еще один небольшой домик. Я его внутренне не особо обставлял, поэтому пропустим его. Строил я город рядом с деревней, которая заспавнилась прямо при моем старте, прям совсем рядом, как оказалось, очень удобно. Я добывал здесь первое время морковку, редиску, пшеницу и с помощью ее выживал. Потом следующая постройка, самая глобальная из всех моих построек, которые здесь были, арк. Были здесь достаточно глобально для меня постройки это дерево. Маяк, он вот тот вот. Плавильни самая огромная простойка, которую я мог построить на этом сервере. Ну, так они достроены пока что. Нужно еще будет достроить узор. Как на первых трех уровнях. И крепость Форд. Четвертым, точнее, даже не четвертым, а пятым местом на этом сервере, который я уделил большое главное внимание. Это Радужный мост. Мост в честь фестиваля, украшенный разными флажками с которой можно любоваться салютом вечером. Здесь располагается главная площадь. В честь праздника здесь певцы и музыканты устраивают фестиваль музыки. И они, каждый любой желающий, каждый из этих желающих, может услышать радостную, приветствующую их музыку. Здесь же располагается главный стенд, символ этого городка, этого портового городка. Здесь палатки, в которых можно отужинать. А здесь находится уже сам порт, куда приплывают корабли. Их разгружают э, портовые рабочие, как вот здесь. В данном случае здесь разгружают изумруды. Это еще один вновь прибывший корабль. Внутри него не располагаются пока ни один житель, ни один крестьянин или рабочий. Но это только пока что. Он только прибыл в наш город, и все его рабочие находятся внизу в трюме. Они спят, сейчас отдыхают. И вот-вот скоро проснутся для того, чтобы снова освободить все те грузы, которые несколько недель назад они загружали внутрь. Здесь располагается небольшая, небольшой причал, откуда на кораблик идет маленький рабочий, чтобы порыбачить, отдохнуть после тяжелого трудового дня. Это один из ангаров. Куда сгружают продукты, вещи, всякую другую древесину. Это один из первых домов, которых я построил на этом городе, в этом городе. Представляет он собой достаточно большой, но однокомнатные здания. Четыре этажа вместе с крышей. И в нем живут разные рабочие, которым нужно совсем недалеко идти на работу. Здесь же располагается у меня парикмахерская, в которую можно прийти, постричься. И тебя, парикмахер, совсем не задорого, несколько коинцев, коинцами здесь я представляю изумруда, пострижет тебя и сделает все, что ты попросишь. Здесь начинается рыночная площадь. Главное жила этого городка, этого торгового приморского края. Здесь кипит жизнь. Постоянно. Происходит торговля. Здесь можно купить рыбку, жареную, помидоры, из... обменять изумруды и всякое-всякое другое. Полностью кипит жизнь. Здесь опять идет район жилой. Он уже побогаче будет. Но представляет он собой совсем скудненькие, неуютные домики. Хотя он находится в более богатом районе. Вот такой вот диссонанс появляется при виде подобного места. А это церковь, чертеж, которая как раз и находится в плавильне. В нее можно попасть вот отсюда, вот с этого а, пандона. Внутрь у нас встречают иконы. И вот такой вот постамент, с которого священник может начинать читать молитвы и исповеди. Слева а точнее справа от у нас располагается подъем на вышке, с которых священники бьют в колокола. А, здесь располагается такая вот висячая лестница для красоты, которую я сделал с помощью прозрачных блоков, а, а точнее про просто прозрачных блоков, а э, баррикад, прозрачных баррикад. Вот он, первый колокол здесь располагается колокол побольше гораздо больше и вниз идет веревочки от них но на этом еще и постройки не заканчиваются нет я собираюсь еще строить дальше я не собираюсь бросать этот, этот проект я собираюсь его закончить здесь я продолжу строить полностью облеплю камнем, улыжником прибережную часть и вот здесь я сделаю себе баню, куда после портовой рабочие, после трудового дня смогли бы прийти и отдохнуть. Где бы не смогли попариться, развлечься с девушками и полностью отдохнуть. Здесь я попытался соорудить переход между порталами, между гринилкой и городом. Однако, как вышло, подобный возможно только на серверах, а в одиночном мире это. Казалось невозможно. В чем я сильно разочаровался. Ну, на этом мои проекты заканчиваются. Спасибо, что смотрели. С вами был Одверт и мой проект Дамрак.